Горячая новость об игре Need for Speed Mobile Online. Разработчики объявили о масштабном тестировании игры и представили страницу для регистрации. Для того, чтобы принять участие в тестировании, Tencent просит указать в какие гоночные игры вы играли ранее, указать приблизительные сроки, время, которое вы потратили играя в них и быть участником специальной группы, в которую можно попасть через мессенджер WeChat. Всего-то навсего нужно зайти в WeChat, выбрать скан QR-кода, отсканировать сам код и попасть на множество страниц, в которых разберется только тот, кто владеет кинем. Китайским. Предпочтение будет к тем, кто в основном играл в любую серию Need for Speed, Asphalt, Go и так далее. Время запуска тестирования – октябрь месяц. Да вы что, сговорились? Также разработчики представили первые скриншоты, по которым можно дать оценку внешней составляющей игры. Напишите в комментариях, как вам? Судя по ним, нас ждут разнообразные локации, город, каньон, сафари и даже целый парк развлечений. На странице регистрации говорится об открытом онлайн-мире и прекрасном движке, который потянет все это даже на бюджетных устройствах. Конечно, судя по графике, далеко не Corex Street, но теперь можно сказать точно, эта игра пойдет почти на всех существующих устройствах, ибо модельки машины и архитектуры легкие лоупольки, хотя пока судить рано. И как все будет выглядеть на финалочке, еще неизвестно. Также, судя по скриншотам, видно, разработчики позаботились о том, чтобы помимо участия в гонках, вам было чем себя занять, просто катаясь по городу. Местами будут расставлены трамплины, а также многое другое, что даст проверить ваш автомобиль на прочность. Любопытен скриншот с указателем, на котором значится Downtown. Еще в 2012 году в Need for Speed Most Wanted это обозначало Dafton Run, режим, в котором необходимо было разогнать свое авто до максимальной скорости и пересечь финишную черту. Если ваша скорость была выше указанной, то за это получаете вознаграждение. А фиолетовые маячки скорее это и подтверждают. Скрин с автомобилем, как вы видите, красуется значок Lamborghini. О чем это говорит? О том, что все эти тачки будут лицензионными. Уже неплохо. Ну что, друзья, как мы видим, зря переживали, что Tencent лепит очередной no Limits. Открытый город, море веселья, лицензионные автомобили и графика, с которой справится любой бюджетник. Может, это верная формула успешной игры? Веселье без влагов, чем красота без души? Будет ли эта игра доступна в России или Беларуси, вопрос порный. Заказчиком игры выступает Electronic Arts, а исполнителем и разработчиком Tencent. Эта парочка уже выпустила для мобилок Need for Speed No Limits и Apex Legends Mobile. Если первая игра в маркетах доступна, то вторая нет. В любом случае, наш канал берет на себя поддержку игры, так как это делаем с Апексом. Создали ВКонтакте страницу для последних новостей, интересных событий, совместных игр с решением проблем, а также дублированных роликов от нашего канала, так как это мы делаем для мобильного Апекса. «О нет, я не какая-то там певичка-однодневка». Перевод и дубляж. Зона Гейм. Ссылки на группу ВКонтакте или Телеграм, как всегда, указываем под видео.